Всем привет, друзья! Часто задания абсолютной власти выполняются очень просто. Прямо налегке удается выполнить и убийство дефибриллятором на командном бою. Вообще без каких-либо проблем сделать мясника на уничтожение, при этом третьего даже с собой забрать. Да серьезно, как бы это уже странно не выглядело, сделать мега гренадюра с третьей попытки, то есть уже в третьем раунде залепить такой взрыв. Ну а теперь просто посчитаем, с какого раза у меня получился мозголомный ангарчик и сыграло несколько каток, так это уже второй крушак, сейчас будет третий. Конечно, подствол поймал, здесь уже ничего не мог сделать, это четвертый. В то утро у меня прям все великолепно залетало, это пятый. Ну и разумеется серия пошла, да, я мог запуститься на нефтебазу и сделать мозголом еще быстрее, но я не искал легких путей, попробовал все-таки на ангарчике замутить. И пацану через дым просто в голову залетает. Но как раз интересный момент произошел, счет у нас практически сравнялся, 45-48. Да те, кто уже более-менее прошаренный, должны понимать, что нажимать пробел в этом случае категорически нельзя, потому что можно проиграть и даже в таких случаях помогает смена класса, чтобы как можно дольше оттянуть время до возрождения. Я меняю класс на на последней секунде. И все-таки эта фишечка оказывается решающей, если бы я не поменял класс, то мы его проиграли. 31 хедшот, кроме меня в голову походу никто не стрелял. И сейчас о самом интересном, спалю ту самую фишку, по которой мне удалось получить кучу камуфляжей, в том числе и Абсолют для Сайгре Р-15, 5 камуфляжей, Абсолют для Т-308, целую кучу внешности, Абсолют снаряжения и прочее прочее. Я уверен, что все, у кого есть абсолютная власть, натыкались на обычные 5-часовые задания для оперативников, и переходя на них мы понимаем то, что, да, действительно, время выполнения 5 часов это самое быстрое на данный момент, но получить ничего путного мы с них не можем Потому что сами видите здесь все на время И в общем беспонтовая затея это Да, именно так кажется на первый взгляд Но на самом деле все обстоит иначе В таких же заданиях 5-часовых Могут попадаться очень ценные вещи Инженер отряда Абсолют, почему нет? Давайте перейдем на другой континент Ботинки Абсолют Запросто переходим на другой И вот вам еще одно задание с ботинками Абсолют Так, переходим дальше Камуфляж для АТ-308 так, здесь у нас ничего нету путного. А в этом задании камуфляж Абсолют для Сайгра r 15 Сейчас пока что запускаю оперативников на задание. Кстати, обратите внимание, время выполнения всего лишь 3 часа. То есть оно снизилось из-за того, что я собрал целый отряд под названием элемент. Суть, я думаю, вы уже начинаете улавливать. То есть каждый день вы проверяете все 5-часовые задания. Если находите что-то ценное, разумеется, это задание вы себе забираете, запускаете оперативников. И что самое интересное, такие задания можно сохранять. То есть переносить на следующий день, дожидаться, когда появится еще одно задание, и вот так вот их сохранять, копить я уже 5 штук собрал, и каждый из них мне что-нибудь да приносит. Да, и буквально последний раз это был камуфляжик на Сайгре R15. Но здесь есть свои нюансы, то есть, чтобы сохранять эти задания, самое главное, чтобы оперативники во время обновления, как раз-таки абсолютной власти, были на задании. То есть обновление происходит обычно в 12 по Москве, по моему времени это примерно 2 часа ночи, Поэтому просто перед сном я проверяю, чтобы мои оперативники были на задание, чтобы ну, не растерять все, что я уже накопил. Ну а лайк, я думаю, ты уже поставил, также подписывайся на канал и скидывай это видео с